Очень простой прием, но действенный. Опять же, большинство людей, они не могут выдержать боль от этого приема, поэтому здесь боль плюс небольшое воздействие. Ну, это просто обычный прием, он делается в принципе, ну не самым сильным соперником. Раз, два, раз, раз, два. Делается, больше на Всем, кто сомневается, тот я прошу, не пишите в комментариях, это не работает. Вот прошу, придите и покажите, что это не работает. С, на слова мы уже давно никому не верим. Это действительно не будет работать, если у вас не будет ножа, будут руки за спиной. Но есть ситуации, в которых это работает. Это ситуация, когда человек достает нож из кармана, у него рука находится как раз так, как нам нужно. Это ситуации, которые не такие опасные, как если у него там супертанта какой-то или меч самурая там этой ситуация, допустим с перочинным ножиком с бутылкой там, ну с чем-то таким что не нанесет вам особого бреда даже если вы там промахнете в принципе войти вот в это состояние что отсюда что отсюда в принципе легко для правильного формирования положения руки на запястье необходимо средний палец положить на сгиб запястья большой палец положить между двумя косточками Рассчитывать это не нужно. Через тысячу захватов кисти вы сами поймете, куда нужно ставить. Рука сама поймет. Все остальные пальцы накладываются. Первоначально ставим два пальца. Большой и средний. Если бы это был акидошный бросок, мы бы поставили вот так вторую руку. Либо вот так. Но так как нам нужно контролировать нож, мы его ставим вот сюда. Чтобы человек не мог вторую руку перебросить нож. Или бутылку, или еще что-то. Соответственно, раз, два, три. На этом все. Спасибо всем, кто уделил нам время. До новых встреч. Вадиму, Вадиму давай. Ты что, Вадиму? А Вадиму, Вадиму пусть жрет шаверму, блин. Шаверму.